Итак, вот это самое программирование реальности, как мы с вами уже упомянули, имеет определенную цель. Цель у каждого своя. Сейчас на настоящем этапе, в рамках мифа, который мы сейчас себе создаем, мы не будем докапываться, скажем так, до истины, до настоящей истины о том, что является причиной, которая сподвигает да, магов, богов какие-либо реальности, участвовать в каких-либо процессах. Давайте остановимся на том, что это интерес. Интерес, чтобы стать тем, кем ты раньше не являлся. например, Занять какие-то определенные позиции, которые у тебя, у тебя раньше не было. Нам удобно так сейчас думать, это не факт, что это истина, просто нам удобно так думать, потому что, коли уж мы пытаемся, скажем так, создать них близкий к существующей реальности, то такая мотивация, наверное, будет ну, обоснованной, уместной, возможно, достаточно остроумной, по крайней мере. Мотивация, чтобы выжить среди себе подобных и загнобить этих подобных себе, чтобы их больше никогда не видеть, но это не самая лучшая мотивация. Давайте будем говорить об интересе. Нам нам интересна эта игра, и эта игра дает нам, наверное, какую-то тягу вообще к дальнейшему существованию. Пусть пока будет так, потом, возможно, переиначим. Для создания нашего мифа мы, собственно говоря, сейчас не настолько важна мотивация, да? тем более, что мотивация у каждого своя. Если выстраивать эту мотивацию, значит, нам с вами нужно сейчас собираться и устраивать, что называется, <смех> сбор данных, у кого какая мотивация. Вот. Будем наде надеяться, что в, более, в большей степени да, интерес он как бы попадает под, под мотивацию каждого. И тогда, допустим, что нам интересно. И вот мы собираемся командой, и эта команда, получив техническое задание, начинает его, конечно же, разрабатывать. То есть сначала на бумаге. Как это мы будем делать? Ну, по аналогии, наверное, с имеющимися у нас знаниями о том, как это делали наши предшественники боги. Предшественники боги в рамках одного политистического пантеона делились как бы условно на две команды. Условно на две команды которые впоследствии в сознании людей получили название светлые и темные. Светлые боги и темные боги. Светлые, понятно, очень сильно хорошие, темные, понятно, очень сильно плохие, между общем, они недалеки от истины, потому что функции, которые они выполняли в рамках одной и той же команды, они, наверное, где-то таким образом можно их и описать. Что имеют эти команды? Имеют они доступ к базам данных, то есть до них кто-то уже работал. Создавали определенные традиции, и вот эти все традиции лежат, информация о, нем, о них лежит в первооснове традиции. В первоосновах добро и зло лежит информация об эффективных и неэффективных алгоритмах, применительно к этой традиции. Лежит информация о том, как какая-то традиция заняла главенствующее положение, чтобы воздействовать или даже перепрограммировать полностью первооснову порядка. То есть лежит информация вот в рамках ключевой компоненты, ключевой первоосновы традиции лежит вот эта информация, и к ней доступ у нас с вами открыт. Мы правда, не имеем информации о непосредственно исходных кодах, так называемых, да, той или иной традиции, то есть том, как она писалась, как создавалась, мы имеем описание, имеем итоги. Что мы еще имеем? Мы имеем также доступ к источнику энергии. В мифологиях он называется хаос, то есть это как бы объем, из которого происходит творение. То есть это то, что нечто бесформенное. То есть то, что еще не определено, ни в какую традицию. Например, стихийная сила да? или любая, любая, любая другая неупорядоченность, если мы говорим о программах попроще, да? вот любая другая неупорядоченность. Любой хаос, конечно же, связан со смертью. А это значит, что то, чем мы пользуемся, либо уже отжило свое, либо еще даже не рождалась, то есть это такое нечто новое. Если оно уже отжило свое, то скорее всего мы будем брать эту, этот источник из первоосновы тьма. Но из первоосновы тьма мы можем взять информацию, нужную нам информацию, которую мы не найдем в первооснове традиции. В первооснове тьма мы найдем информацию, которая не вошла в первооснову традиции, которая по каким-то причинам была отвергнута которая не удовлетворила ни одну из существующих традиций. Но наша же задача создать уникальную программу. Если мы с вами будем ее воять из того, что уже лежит в первооснове добро, в первооснове традиции, то есть мы возьмем удобоваримые алгоритмы и начнем из них что-то лепить, уникальности, скорее всего, не будет. Это будет компиляция, то есть мы с вами будем подобны людям, которые не умеют ничего делать нового, а могут только лишь считывать информацию и компилировать ее между собой. Но мы же говорим с вами, что мы не люди, мы маги, мы программисты, нам надо сделать уникальную программу, и эту уникальность сделать невероятно живучей. Значит, мы эту уникальность будем брать либо в пространстве хаоса, либо в пространстве тьмы. В зависимости от того, с какой целью, с каким техническим заданием создана наша команда, так мы и будем поступать. Если она создана создать что-то уникально новое, то мы пойдем к первооснове хаоса. А если наше задание дать второй шанс какой-то уже отжившей системе, которая в силу обстоятельств, нехватки времени, несправедливости или того же естественного отбора неправильно понятого, то есть есть какая-то неправильность в том, что Какая-то традиция или какой-то элемент традиции ушел во тьму, перестал существовать, законсервировался в пространстве тьмы, нам бы хотелось ее воссоздать. И не просто бы хотелось, а мы имеем на это добро, разрешение и даже настойчивое требование со стороны магии сделать это обязательно. И мы начинаем трудиться. Разделившись на две группы, распределяются роли. Первые. В вход вступает команда светлых. Собственно говоря, сразу оговорюсь, это как говорится в очень многих мифах о том, каким образом силы света и силы тьмы взаимодействовали при формировании реальности. Вот, например, система заростризма, очень древнейшая система, она об этом рассказывает просто вот без, безо всяких аллегорий. Да, были два брата, единой, рожденные в единой утробе бога Зарвана. И вот эти два брата, светлый бог Ахура Мазда и темный бог Ариман или Ангриманью, как его там на персидский манер называют, они были рождены. Почему это были братья, это были близнецы, просто один представитель тьмы, другой представитель света. И сначала начал творить реальность представитель света Ахура Мазда, тогда как Ангриманью тысячи лет находился во тьме с тем, чтобы через три тысячи лет подняться и уже начинать проверять творение Ахурамазды на прочность. То есть это, это проект, проект непосредственно самого бога Зирвана, но то, как люди его описывают, понятно, что они описывают с точки зрения любви или ненависти. Люди по-другому ничего, никакую систему описывать не могут. Мы с вами сейчас не находимся в рамках третьего, мы там находимся одной ногой, но всеми остальными своими элементами физического тела и разума находимся совершенно в совершенно других пространствах. Мы должны понимать, что человеческое описание, оно мягко говоря, это эффект. Да? а эффект, По эффекту можно определить как бы причину, но не быть абсолютно уверенным как бы в, ее, в ее истинности. Да? Поэтому здесь надо рассматривать немножко с различных позиций любую мифологию, которую мы пытаемся исследовать, что кстати говоря, мы впоследствии с вами и будем делать. Итак вступает команда светлых богов, магов света. Что же они делают? На первом этапе. На первом этапе формируется так называемая, если говорить опять же программным языком, приближая его к, сегодняшнем, к сегодняшней терминологии, чтобы нам было поудобнее. Формируют они так называемый проект, который называется дерево текущей реальности. В этом дереве текущей реальности как бы, оно соединяется да, с источниками и базами данных, которыми это дерево текущей реальности будет вот есть уже запущенные и сформированные алгоритмы добра, алгоритмы традиций, алгоритмы свободы, алгоритмы зла. То есть первооснов второго круга, и мы, работая на какую-то любую причем первооснову, хоть третьего, хоть любви, хоть ненависти, в любом случае танцевать начинаем, как бы формируя некую новую традицию. В рамках другой традиции она будет или существовать вообще самостоятельно, неважно. Мы с вами работаем на первооснову традиции. и в этой первоосновой традиции мы формируем некий прообраз дерева, который соединяется со всеми остальными деревьями, то есть базами данных уже отработанными уже сделанными. Информация туда заполняется постоянно и мы, Связываемся с этим постоянным потоком так, чтобы постоянно брать и постоянно отдавать. Это такой бесконечный процесс, да, который невозможно, по сути, заблокировать на, на магическом уровне. Он как, извиняюсь, блокчейн, да, то есть он прописан вообще во, во всех огромнейших системах. Его можно ограничить в отражении на, третьей, на круге третьей реальности, на третьем круге, но заблокировать совсем невозможно. Если какое-то событие произошло, оно будет записано. Оно будет записано. Это вот Те, кто изучает руны, можно сопоставить с миром Йотунхейма, миром абсолютной информации, которая копит в себя абсолютно всю информацию о том, что было, бед, не разделяя ее на добро и зло, то есть не разделяя, не дифференцируя ее, не сепарируя абсолютно никак. Было и было, все значит записано. Проведена какое-то мероприятие, оно записано. Дойдет ли эта информация до существования, до проекции третьего круга или не дойдет, решать будут уже непосредственно взаимодействия первооснов добро-зло и порядок. А... Но исчезнуть, совсем исчезнуть из реальности, она не может. Она должна быть записана, она будет записана. Соответственно, создав такое дерево, сообразно техническому заданию, в котором прописывается нужно создать вот такую-то традицию, вот такую-то реальность. Мы имеем доступ ко всей базе данных, и глядя на эти базы данных, анализируя все данные, мы можем себе задать совершенно логичный вопрос. Ребята, если вы такие умные, то почему этого до сих пор нет? Почему эта реальность до сих пор не создана, если у вас есть такие богатейшие объемы баз данных? Значит, чего-то нет или чего-то не дает возможности существовать той реальности, на которой у нас сейчас есть задание на разработку. И вот на этом уровне светлая команда светлых, команда аналитиков, анализируя все имеющиеся данные, Ставит перед собой вопрос и отвечает на него, и вопрос этот звучит как, что меняем? Есть реальность, уже есть какие-то реальности. Пусть эти реальности не нынешнего мира, пусть эти реальности каких-то параллельных миров, пусть они действительно находились где-то в облаке. Почему они не востребованы? Почему? То есть надо найти причину. И вот эту причину, как раз поиском этой причины и занимается команда светлых аналитиков. Все это дерево делается пока на абсолютно выделенном пространстве. Оно имеет доступ данных к базам данных, но пока на них не влияет. То есть это пока только односторонняя связь, связь без возможности воздействия. Дальше начинается мозговой штурм, начинается анализ который связан с теоретическим прогнозированием, который выглядит так, если мы вот, например, поменяем вот этот вот элемент, который нам кажется, кажется, блокирующим возможность существования реальности, или вот этот элемент, который сможет сам развить через себя вот эту самую реальность, сможем ли мы добиться эффекта? И происходит, что называется... Прогнозирование, да, то есть просчет пока только на бумаге, пока только математически, просчет возможных вариантов. Те варианты, которые показывают более или менее положительный эффект, требуют внедрения. То есть вот эти, вот этот, на этот вариант, вот на эту точку реальности можно точечно воздействовать, изменяя кое-какие параметры в ней для того, чтобы она, возможно, сама перекрутила уже существующие реальности таким образом, чтобы либо искомый элемент, либо правильно построенная реальность, так как у нас есть по техническому заданию, здесь появилась. И вот такое точечное воздействие называется инъекцией. Для того, чтобы эту инъекцию правильно сделать, сам светлый маг должен, что называется, погрузиться в пространство, погрузиться в традицию, погрузиться там, где она реально существует, то есть там, где она реально отображается. Чтобы не только по базам данных, по сухой выжимке, общем-то, занимается эгрегориальный мир, если мы говорим о сегодняшнем, например, дне, эгрегориальный мир, который скажем так опять же занимается той же продажной статистикой, может дать неверную, искаженную или неточную информацию, надо погрузиться. Вот такие маги, инъекторы называются прогрессорами, да, которые из, светлого, из светлой когорты, которые сами погружают свое сознание в реальность и что называется изнутри впитывают процессы. Несмотря на то, что они светлые их Никто не любит, потому что никто систему уже созданную менять не собирается. Наоборот, созданная традиция, уже записавшаяся в первооснову традиции, всеми силами пытается прорваться в первооснову порядка, чтобы занять главенствующие элементы, главенствующие роли. И стоит только. Как бы указать на ошибку, указать на этот баг, да, что вот эта традиция неполноценна, она не может занимать все пространство первооснового порядка, не может заниматься трон верховного владыки, что называется, то такая участь ей будет, собственно говоря, и не уготована. Поэтому таких, таких, такие сознания, которые внедряются сюда в, в качестве прогрессоров, да, иногда регрессоров, то есть, или просто, просто наблюдателей разведчиков, стараются их выщелкнуть сами традиции и уничтожить. Ну, в общем за примерами далеко ходить не надо. Да, как, как, как это уже бывало неоднократно. и на кострах, и на крестах, и, и, и, на, и на всем, на чем угодно. Да? До уничтожения до полного уничтожения ну, можно конечно отречься. Да, то есть полностью забыть о своем, о своем предназначении, о задаче, с которой ты прибыл. В любом случае на, втором, вот на этом втором этапе собирается информация. Информация достоверная и разрабатывается серия инъекций. Пока еще только в выделенном облаке. Да, и эти инъекции должны быть проверены но проверять их бесконечно в Эдемском саду, то есть в этом закрытом пространстве, которое не сопряжено с другими системами, которое не получает давление и конкурентную грузню от этих всех других традиций, которое не может изучить их изнутри и найти точки коммуникации с ними, практически нереально. Вот это вот дерево текущей реальности с разработанными инъекциями надо подгружать в непосредственно в саму реальность. И это задача третьего этапа, которым уже занимаются темные, темная команда. Собственно говоря, она потому так и называется, наверное, да, потому что ее задача в основном проходит, скажем так, в теневом режиме. Во-первых, они должны не только проверить, сформированную программу, будущий прообраз новой традиции с теми инъекциями, которые она будет вводить в реальность, чтобы реальность, исходя из этой традиции, изменялась, задача темной команды выяснить, почему это не получается. То есть нужно соединить инъекции с вот этими самыми нежелательными явлениями, нежелательными явлениями внешнего мира. А сначала эти нежелательные явления нужно распознать. И вот ну как их распознать? Реальность, которая уже существует, например, она ну да, полна неожиданностей. То есть да, здесь работает огромнейшее количество команд, огромнейшее количество традиций, каждый между собой воюет. Они работают достаточно давно, они уже появились в, этом, в этой реальности, каким-то образом утвердились. Они наработали жирок, да, они взяли себе стационарные источники питания. А у них огромнейшее количество людей включенных в эту систему, и люди их кормят, люди поддерживают причем добровольно из песней. Как это сделать, Как понять, какой элемент в той реальности, в которую мы погружаемся, является уязвимым, на который надо воздействовать? А самое главное, что тоже очень важно, программу, которую ты погружаешь в эту среду, в эту реальность, точно также может быть уязвима, и надо найти ее уязвимые места. И вот этим как раз и занимается темная команда. Прежде всего, она дифференцирует саму реальность, в которую, в которую погружается. то есть она дробит ее на самые мелкие части, то есть она пытается как раз реализовать тот самый закон, закон причины и эффекта, а для того, чтобы его реализовать, мы уже выяснили, нужно найти вещи главные и неглавные. А для того, чтобы найти вещи главные и неглавные, нужно все раздробить, выделить на отдельные обособленные элементы людей по кастам, людей по полу, по возрасту, по вероисповеданию, социальное пространство, любые эксперименты, которые проводят социологи, психологи, это все эффекты работы вот этих самых систем, которые пытаются вычленить информацию, найти уязвимости в реальности. Дальше они берут эту реальность и начинают Выделенными, выделив оттуда вот эти вот дискрет, дискретные кусочки, дискретные вот эти вот пазлики маленькие, начинают прикладывать непосредственно к, самой, к самому разработанному дереву текущей реальности. И смотреть, как реагирует дерево. Оно меняется, оно не меняется, оно становится сильнее, оно становится слабее. Таким образом проявляя, выявляется на этом этапе внешний враг, природный враг, потому что видим, что вот этот элемент он для нашей системы, традиции, которую мы разрабатываем, он на нее влияет плохо. Он ее либо не воспринимает, либо, наоборот, старается поглотить. Значит, соответственно, нужна новая серия инъекций, которая позволит либо им коннектиться, либо разведет по разным точкам пространства. Но для того, чтобы это вычленить, чем мельче мы дробим реальность на куски, на дискретности, тем точнее будет эта выборка. И здесь вот эта команда, команда, которая занимается этим процессом, знаете, вот помните, ролинг у Гарри Поттера, если кто читал, там была такая в Министерстве магии такая команда специальных странных сумрачных людей, которые назывались невыразимцами. Это вот такой Тайный отдел, тай, да, которые не пойми, чем занимались, но всегда в каждой бочке были затычка, если что. Вот это приблизительно такая же, такая же задача, то есть они могут погружаться в реальность для того, чтобы ее дискредитировать, скажем так. Либо заниматься этим удаленно-теоретически, да, и так и сяк могут. В любом случае их задача как бы найти вот эти вот самые уязвимости. Для этого вырабатывается еще комплекс инъекций, которые начинают не только делить, позволять реальности быть дискретной, но и провоцировать каждый дискретный элемент на то, чтобы он показал свою суть. И эту суть вычленяют и уже прикладывают к создаваемому древу, смотря как он на него реагирует. Потому что если приложить, допустим, весь кусок, то можно приложить как ту книжку к сердцу вместе с традицией. Да? Традиция пошла, ядро не пошло, да? происходит путаница. Ядро пошло, традиция съела тебя совершенно, и от тебя ничего не осталось. Вот здесь вот то же самое. То есть вот темные силы, темные, и то, как их люди описывают приблизительно так же, они вредоносны. А почему они вредоносны? Потому что они нарушают целостность. Они нарушают целостность реальности, в которой живем, поэтому здесь, конечно же, традиции, которые они пытаются раздробить, они их точно так же, как охотники на вампиров, да, как охотники на ведьм, они их ищут днем с огнем и пытаются, конечно же, вычтем, пытаются нивелировать их деятельность. Но в рамках команды, которую, которая сейчас разрабатывает вот эти вот проекты, вот этот проект, тем не менее мы должны понимать, на том, несмотря на то, что темная команда выискивает уязвимости не только в реальности, но и в самой программе, созданной светлыми, это все члены одной команды. Вот эта история, да, как они взаимодействовали, как раз вот в скандинавском пантеоне, вот третий этап, он написан очень-очень хорошо. Да, взаимодействие там, локи и богов, да, Фенрира, допустим там, хель и э, светлых асов. То есть вроде бы как они противодействуют друг другу, но почему-то не враги и почему-то как-то умудряются существовать, вместе пиво пьют, и, и дела обсуждают, и, возможно, иногда там любовные связи имеют, то есть как-то вот логика сорвется. в раму, бей, говорит наша бинарная монотеистическая логика, а тут все как-то не то. да, Потому что вот как раз и описана работа вот этого третьего этапа, когда каждый по сути занимается своим делом. Одни создают программы, другие ищут них уязвимости. Третьи, Первые переделывают пер, пер, пер, э, сообразно найденным уязвимостям, вторые опять продолжают делать то же самое, проверяя программу на прочность. Потому что если они не сделают это сами, это сделают внешне, а внешние церемониться не будут. Потому что при всем при том сама система, которая говорит о том, что если какая-то одна система поглощает другую, вот совсем поглощает, не нарушая при этом ни одного закона равновесия, то в принципе она в своем праве. И если ты к этому моменту не выработал элемент уникальности, который она не сможет поглотить, вот эта система агрессор, то в принципе ты пища, ты биомасса. Если в тебе нет уникальности, ты биомасса. И вот здесь вот очень нужно на, на этом этапе уже начинать понимать о том, что каждая вот эта вот проверка, проверка уязвимости реальности и себя, как приложение к этой реальности, тоже с позиции уязвимости, уязвимости так или иначе приводит тебя к элементу, который всегда неуязвим. Вот какой бы какую бы чумную тряпку бы к этому элементу не приложили, он всегда остается неуязвимым, наоборот даже как вот ваше магическое ядро он начинает полыхать, когда к нему прикладываешь какой-то элемент реальности. И вот здесь также найти вот этот уникальный элемент. Уникальный элемент. Но само формирование уникального элемента возможно только лишь в вычленении его, когда будет пройдена вся система инъекций, когда будут четко определены вот эти самые природные враги, которых не то чтобы надо опасаться, но с ними ассимиляция может произойти только в самую последнюю очередь, когда твоя неуязвимость будет абсолютно полна. Вот здесь, вот, что называется, создается, если опять переходя на язык программирования, создаются а, такие правила корневого порядка, вот такие вот совсем, да, которые в человеческом мире называются заповеди. Вот несколько форм, что обязательно должно быть. Вот, да, допустим, 10 библейских заповедей. Да, речи высокого Одина, например, да, как он завещал, заповедовал своим последователям обязательные условия, что сделать так, чтобы всегда оставаться неуязвимым для любой другой традиции. Дальше начинается третий этап. Ой, четвертый этап, прошу прощения. Дерево текущей реальности со всеми инъекциями, подсаженное в реальность, оно должно прорасти, то есть пустить корни и установить связи с какими-то сопряженными реальностями, то есть не быть прыщом на ровном месте, а все-таки участвовать в общей системе симбиоза, занять свою нишу, занять свое пространство. Как детеныш, который рождается, он еще не знает своего предназначения, но жить уже хочет. Вот здесь вот дерево текущей реальности должно, будучи посаженным в определенную землю, то есть в определенном пространстве, в определенную эпоху, увидеть вот эту самую свою уникальность и начать формировать ее в себе как.. Неповторимый исходный код любой программы. Почему этот код желательно держать в страшной тайне и никогда никому, ни при каких обстоятельствах не выдавать. Он еще пока не готов, уникальность еще созревает. Но это то, что будет выделять тебя каким-то специфическим образом на сравнении с любыми другими программами. Потому что уникальность всегда познается на сравнении. Я говорю, у меня там, не знаю, уникальный левый мизинец. Так я могу заявить, только лишь сравнив со всеми другими левыми мизинцами всех живущих существ, и точно себе сказать, нет повторения такого. Вот он у меня единственный такой кривоватый. Вот всех прямые у меня кривоватый, Значит, уникальный все. Вот Моя кривоватость это моя уникальность. И делайте из нее уникальность, как высшей, высочайшую степень доблести. Но если выяснится, что и у тебя кривоватый, и у него кривоватый, пусть в разные стороны, но все равно кривоватый, значит кривоватость уже не является высшей степенью доблести, не может являться твоей уникальностью, ищи другую. И вот эта уникальность как раз и проявляется на сравнении. Дерево текущей реальности должно какое-то время посуществовать в общей реальности и определить, в чем же его действительная уникальность. А это происходит во времени. За это время его, конечно же, бомбардируют со всех сторон всякие разные системы, которые являются для него, по сути, вирусоносителями, но это, как любому живому организму, помогает лишь выработать иммунитет, если, он, конечно, если конечно, правильно сделаны прививки, то есть инъекции на всех предыдущих этапах. Проросшее дерево уже представляет собой дерево будущей реальности. И оно отличимо от дерева текущей реальности, потому что оно приобрело некие характеристики. Прежде всего, свою уникальность. Но эта уникальность уже существует не сама по себе, она уже несколько такая, знаете, вот невыделенная. Да? Вот можно было бы например, составить такую формулу, да, что дерево текущей реальности, да, весь объем информационный, минус дерево будущей реальности равно логическое дерево. Да? логическое дерево, с которым мы будем работать в дальнейшем. А дерево, например, текущей реальности плюс уникальность, это дерево будущей реальности. Значит, логика подсказывает, подставляем, что логическое древо, это есть уникальность. Но эта формула простая, примитивная, это на бумаге, это не так, она не есть уникальность. Она уникальность в сравнении, а это значит, что пошел процесс взаимодействия. А этот процесс взаимодействия уже невозможно остановить, уже невозможно разорвать эти связи взаимопроникновения уникальности в другие системы. Другие системы начинают смотреть на эту уникальность и стараются ее либо уничтожить, либо перенять. Ну, вот такое повторение. Да? Повторить они могут только лишь образ, то есть образ, если не имея исходного кода, невозможно повторить буквально. Они могут повторить только образ в самой гротескной форме, как, вот, например, хорошо было сказано в примере у Стругацких. Трудно быть богом. Я думаю, что многие из вас читали это гениальное произведение, когда Дон Румато, задыхаясь от местной антисанитарии и от местных немытых дамских и мужских тел, как-то на какой-то раунд, на какой-то бал, бал пришел с белым кружевным платочком, который брезгливо прикладывало к своему носу. На следующий бал, наглядевшись на него, с платочками пришли все. Причем платочки эти были абсолютно различных размеров да, например, там с простой величиной, которую некий вельмош просто влагли за собой. то есть ну, Вот такое вот гротескное копирование, оно как раз вот так, вот так вот обычно и выглядит, если уникальность хочет быть перенятой как мода. Да, если уникальность воспринимается какими-то застарелыми системами как отрицательное явление, то оно будет стараться уничтожено. Но в любом случае это уже проявление. Да? И вот, но невозможно отделить уникальность от проявления. Вот сейчас уже в реальности нет, можно отделить Человека, например, от воздуха, которым он дышит? Нет. Можно отделить его от одежды, которую он носит. Можно, но одежда все равно сохранит воспоминания, какое-то время. Да? Можно отделить человека от пространства, на котором он сейчас находится, сидит. Можно, но на это нужно время. То есть в любом случае на любое отделение уникальности, подсаженной в реальность, нужно какие-то специфические действия. А если мы рассматриваем, что такое логическое дерево, с которым нам в дальнейшем предстоит работать, то вот это отделение уже невозможно. Здесь мы будем раз, должны рассматривать в комплексе уникальность плюс его эффекты. Я очень надеюсь, что я объяснила понятно. Да? Это очень важно понимать, потому что логическое древо само по себе не существует в реальности. Оно существует только тогда, когда оно проявляется. То есть вы можете обдумывать книгу сколько угодно и даже писать в стол, но пока вы это делаете, книги не существуют. Не существует. Да? И вот здесь то же самое, пока на бумаге не существует. Существует только когда начинается проявление. Но когда прошло это проявление, уже появляются эффекты. А по эффектам очень многое становится понятным по поводу этого логического древа. Вот здесь начинается первая система контроля. Внедрение происходит и светлой, и темной командой, но в большей степени этим занимается, конечно, команда темная, если не указано в техническом задании иное, например, если это команда вновь устроена реальности, которая еще никогда не была, А если это команда, которая встраивает одну реальность в другую с целью поглощения, изменения, каким-то образом еще, то это всегда команда темных, потому что только они могут работать скрытно. И только они могут работать в одиночку, а такие вещи иногда надо внедрять именно в одиночку. Инъекция, она и есть инъекция. Ее пятерню не делают. Так вот эффекты. И вот логическое древо, которое прорастает в реальности, оно уже начинает давать эффекты. И вот что это за эффекты? Эффекты, которые вот здесь, вот в мире третьего в мире первого, прощения, третьего, первого внимания, в мире третьего внутреннего круга, называются польза или вред, а именно добро и зло. А добро и зло это для человека это уже абстрактные понятия, а вот для любой другой традиции понятия весьма конкретные. Они поддерживают традицию или они ее убивают, они ей помогают или они, ее, они ей вредят. Таким образом, эффекты деятельности вновь созданного логического древа распределяются по первоосновам добро и зло. И вот на этом этапе, как бы первый экзамен, если эффектов в первооснове зло оказывается больше нормируемой величины, Нормируемые, не подчеркиваю, не больше, чем в добро, а именно больше нормируемой величины. Для каждой эпохи это свои нормы, свои, свои меры, то тогда и само логическое трево, и эффекты, Логическое древо уходит во тьму, то есть оно больше не рассматривается как рабочий элемент, а вот эффекты остаются в первооснове зло, являющиеся показателем для всех остальных последующих команд, как не надо поступать, каких эффектов не надо добиваться, чтобы тебя не осудили. Кто же тебя осуждает? Прежде всего, все уже имеющиеся традиции. То есть мы изначально сказали, что это важные условия, гармоничное сосуществование. Опять же, да, приведу пример с тем же нововведением сегодняшнего мира блокчейн. Да, то есть как бы каждый компьютер, который обрабатывает транзакцию, он должен утвердить твою, твою заявку как правильную. И вот только если каждый утвердит, она, она проходит. А если ее блокируют, значит, ее блокируют. Блокируют ее по разным причинам. Мало денег дал, например, там комиссия слабая. Там счет у тебя под подозрением, да? например, какой-то вредоносный, сильно, ты, скорее всего, вирус. Вот. То есть они это в дело вычисляют и говорят либо добро, либо недобро, в смысле зло. Да? И вот здесь вот то же самое. Право принять тебя или не принять, посадить твое дерево в саду или не посадить, принимает сам сад. Даже не садовник, это вот такой коллективный разум. Да? Садовник лишь осуществляет эту э, волю, а вот сам сад говорит, что вот, этот, вот, вот это дерево, оно, наверное, синергично с нами, да? то есть мы в хорошем симбиозе будем, вот если его посадить, например, вот той канавы, он заберет лишнюю влагу, и тогда мы тонуть тут не будем все по весне, по осени. Или наоборот, ни в коем случае не сажайте его у этой канавы, нам самим мало посадите его в каком-нибудь другом месте и так далее. То есть сам сад принимает решение для того, чтобы выжить всем вместе. Потому, собственно говоря, это называется древо, потому что образ сада и древо, он есть почти во всех культурах. Если мы с вами, опять же, к космологическим мифом обратимся, то почти все очень серьезные системы, они описывают свою структуру как древо. Древо экдрасиль, да? древо вечный дуб, например, там, у славян, да? священный дуб, священный ясень у кельтов, да? ну, сифирот, понятно, что у последователей Шумеров. Восток, тем не менее, несмотря на то, что он отличается, все равно схема одна и та же, потому что правила существования говорят, работайте на едином движке. Движок должен быть один. Дальше уже везвитесь, как хотите, но вот это вот правило не нарушайте. Итак, да, вот это вот программирование, понятно, что все, конечно же, когда мы будем говорить о магии, мы должны понимать, что это не так. Но это та модель, которая приближена, приближена к реальности, и, используя эту модель, нам будет проще понять все остальное. А когда мы поймем все остальное, мы можем создать какую угодно модель. Знаете, в этом отношении, как говорил Бодхихарма один, я учу вас не приемом магическим, а состоянию духа. Если вы достигнете правильного состояния духа в нужное время, приемы его придумаете сами, абсолютно без вариантов. Вот здесь нам тоже понять принцип, а уж потом какую легенду, какой миф подложить под этот принцип, да какой угодно. Дальше уже сочиняйте, резвитесь как хотите, это уже будет лично ваше магическое дело. Но вернемся к нашему построению. Итак, если такое несчастье с логическим древом случилось, и оно полностью забраковано, отринуто садом, и магия забирает его опять к себе во тьму, вся команда программистов, магов считается проигравшей. То есть они тоже уходят во тьму, зализывают раны и учить матчасть, скажем так. Но если получается, что в первооснове зла, не очень много образовывается элементов. То есть, а что такое в первооснове зла не очень много элементов? Заходит система в этот сад, в эту, в эту реальность, и раздробив вот Темные раздробили все на мелкие части, какую-то часть они оставляют в реальности, то есть не выкидывают на помойку. Вот в первом случае да, там львиная доля взялась, это все не нужно, это мы все убираем. Программы традиции старых, которые уже работают давно сказать, минуточку, как же мы убираем. Слышь ты, дворник, убираем, убиральщик, сейчас уберется кто-то кто кто любой другой, да, потому что такая алгоритмика, она требует очень серьезной переструктуризации всей системы, очень больших количеств энергии и нивелирования работы предыдущего, предыдущих больших команд. А это возможно как бы не в контексте его общей задачи. Поэтому много убираем, вот здесь вот не годится. Да? Убираем мало, все остальное приемлемо, и мне в том числе, говорит древо логической реальности. Более того, я вам сейчас на, вот на этом нашем взаимодействии, моя уникальность плюс реальный мир, то есть мое логическое древо дало, смотрите, несколько очень интересных плодов. В вашем саду таких плодов нет. Оно выросло только на моем древе. И эти плоды являются алгоритмами добра, то есть уникальными системами достижения результата. А как не уникально? Смотрите, я тут средь промеж вас стою, как не знаю, как то есть абсолютно лишнее существо. Но тем не менее я сумел с вами договориться, я сумел с вами выжить, говорит древо логическая новая система. Более того, я будучи опыленным кем-то там из вас, не помню кем, но вот смотрите, вот мой плод, и этот плод такого плода нет. Этот плод может вот это, вот это, вот это, вот это и еще несет в себе массу положительных качеств, которые, которые до сих пор у вас не было. И не принять это древо уже теперь возможности нет, оно дало результат, оно положило что-то в копилочку, Первоосновы добро, а это значит само логическое древо, вместо того, чтобы прыгнуть во тьму, появляется уже в первооснове традиция. Эта традиция имеет право на существование. И вот это уже пятый этап, когда выясняется, что добро Наполняется, что наполняется не только зло, что от деятельности этого, этой реальности много пользы всей системе, потому что алгоритмами первоосновы добра будет пользоваться не только это древо, не только эта реальность, не только эта программа, а все. Захотят, не захотят, это уже вопрос такой 38 восьмой. Но у них есть такая возможность, а это дорого стоит. И таким образом пятый этап. Встраивается в перво... Встраивание в первооснову добро и дальше уже объединенно команды и светлых, и темных, и плюс объединенные команды предыдущих победителей, магов, богов, совместно разрабатывают проект, который называется Древо Перехода. Он позволяет системе вот этой вот алгоритмики внедриться в если не во все системы, то, по крайней мере, быть приняты в различных садах на добровольных началах, то есть такое распределение саженцев да, по разным садам. Происходит симбиоз. И на этом симбиозе идет очень приличная перестройка второго круга первооснов. Добро изменилось, значит изменяется и зло, изменилась традиции, должны измениться и первоосновы свобода. Цепная реакция пошла и на третий круг, где живут люди, они начинают жить по-другому, и на первый круг первооснова порядка изменяется Должна измениться структура первоосновы света, она должна дать больше каналов на распространение тех или иных информационных пакетов. А из пространства тьмы, очевидно, должна подняться еще какая-то задача. И на этом этапе формируются новые технические задания, для которых приглашается новая команда магов-программистов. Процесс запускается сначала. Чтобы мы понимали вот всю эту систему как бы в большем объеме, мы должны также видеть, что вот это вот, весь этот этап с первого по пятый, с первого по пятый, все эти шаги, они не происходят как, бы, как на сцене, как да? гладиаторский бой, как, знаешь, как древнегреческая трагедия. Они чего чего-то пляжут и поют эти светлые темные, все остальные сидят пожевывая попкорн, попивая Кока-Колу, наблюдаю за тем, как они удачно или неудачно падают. Нет, одновременно идут тысячи, миллионы процессов подобного рода. И перестройка второго круга идет постоянно, не прерывается ни на секунду, а значит перестройка всей системы. Именно поэтому реальность, которая отображается в третьем круге, нестатична, в ней все время появляется что-то новое. Все время появляется что-то новое. Например, да, в примере с тем же самым Парацельсом, он как маг решил создать традицию общей гигиены. И он ее создал, и через некоторое время этот саженец распространился по всем садам. В качестве религиозного ли правила мыться пять раз в день, да, в качестве ли просто принадлежности к высшему обществу, Это неважно, как это оформлено. Оформляется это так, как удобно людям для тех игр, которые ведутся еще параллельно с какими-то какими другими системами. Другое дело, что система берет эту традицию мыть руки после туалета и перед едой, традицию общей гигиены и привносит ее в себя, улучшая себя. В городах появляются канализации, фекалии больше не текут по средневековым городам, да, появляется культура, уходит холера, уходят крысы, ну и так далее. В общем, жизнь становится комфортнее. Спасибо тебе, Парацельс, очень тебе благодарна за то, что ты когда-то сделал вместе со своими ребятами. Да, но бывает и обратная история. Да, например, напротив, прорядить надо общество человеческое. Да, и тогда создается программа чумы, которая насылается в виде крыс. Локально, конечно, можно запустить дудочника, который уведет всех этих крыс, но он всегда уведет потом и детей. Помните об этом. Да? Поэтому лучше, лучше вот командно работать, чем инъекционно. Ну ладно, здесь это, это дело, это дело будущих, будущих замышлений. Итак, пятый этап, вот этот вот пятый этап очень важный. Он фактически как бы ключевой экзамен, экзамен принятия. Фактически все, что делается на пятом этапе, это называется история будущего. Тот план преобразований, который и наполняет те самые хроники Акаши, то, что должно быть, то, что уже разработано вот эти вот готовые системы, и то, что было, и то, что будет. Малая программа создается. Большая, маленькая реальность или элемент какой-то реальности, она вот должна пройти все эти пять обязательных этапов. Поддерживать шесть указанных правил. Цифрами мы опутаны, но это пока временно, временно пока мы изучаем теорию. И все три предыдущих закона, которые мы с вами изучили, по сути, они раскрываются перед нами в этом, в этом описании, в этой алгоритмике еще более понятно. Я надеюсь, по крайней мере, что еще более понятно. Этот закон вы будете наблюдать в течение нашего ближайшего времени домашней работы, в течение месяца. Постарайтесь делать это именно так, как я вам только что описала прикладывая его к себе, а не к внешней реальности. Можно прикладывать его к внешней реальности только при условии, что твоя традиция, внутренняя программа, внутреннее дерево, логическое, логическое древо, тебя, твоей команды, лично тебя или твоей традиции, оно абсолютно уже закончено и сформировано, и прошло всю серию инъекций, оно неуязвимо. Оно получило все прививки, оно выживет в любых обстоятельствах ты уже можешь к себе этот закон не прикладывать, потому что он ничего нового для тебя не раскроет, все уже, что называется, все украдено до нас, все, все уже сделано, все уже приложено, разложено, все, все исследовано, ты имеешь только итоги, тогда можно прикладывать к реальности. Но это достаточно самонадеянная история на самом деле, потому что так почти никогда не бывает. Те боги, которые так рассуждали, ушли во тьму через некоторое время. Считая, что они абсолютно законченная система и ничего делать не надо, ушли во тьму. Да, пример с Бальдером, например, тот же, по да, рунической э, системе, в которой мы погружены более глубоко, чем в какую-либо другую систему, в нашей школе, по крайней мере. Тоже считали его неуязвимым. Но нашлось же маленькое древо Амела. Вот, поэтому, чтобы такой самонадеянности не было, мы всегда должны понимать, что мы живем в реальности, в которой существуют тысячи систем. Многие монотеистические системы типа Яхве Клуба и иже с ним, они, конечно, очень хотят, чтобы в этой реальности ничего не менялось. Тогда вот как раз она и будет то есть статичной формой, которой что ни приложи, оно сработает как раз согласно закону причины и эффекта. И любая перемена в этой реальности такими сознаниями, с такими традициями, она воспринимается как просто оскорбление. Ну разве я говорит, я создал для вас плохую реальность, но почему вы все время хотите ее изменить? И остальные его последующие то же самое говорят. Молись себе пять раз в день, твори свой намаз, и хорошо тебе будет. Зачем тебе что-то менять? Да, зачем тебе открывать новые земли? Тебе, что называем, клочки суши пошли плохо. Да? Ты живешь на своем острове, обошел его с края до края, видишь, вокруг вода, с этой стороны вода, с той стороны вода, везде вода. Ты говоришь, наш остров, это он плоский, я же вижу, что он плоский. Значит, вся земля плоская. Правильно? Правильно. Он стоит посреди воды. Я же вижу, что вокруг вода. Правильно? Абсолютно точно. Да и, ну моя земля она какая-то она у меня такая нестабильная она иногда так покрёктывает землетрясения у нее случаются, да? Значит она что? Живая. Ну значит скорее всего это черепаха, которая плывет в мировом океане, а я тут сижу сверху. Вот так формируется картина мира. Зачем ее менять? Нет, приходит какой-то прыщ в смысле Галилео Галилей и меняет всю структуру мира, говорит вообще-то она вертится. Кто черепаха? Нет, говорит, никакой черепахи нет и все и разрушилась старая картина мира традиция пошла в разнос ну что делать с ним ну вот что с ним делать ну сжечь его конечно что сжечь? только земля то перед этого не перестала быть круглой правда ведь да? другое дело что вот эти вот эффекты эффекты в мире третьего круга в мире колдовской, колдовской силы, они всегда очень плоские и однобоки. Но человечество это огромнейший конгломерат силы. В каждом человеке живет искорка стихий. Ну, нет, прошу прощения, не несколько, а какой-то свой элемент. Вообще все, но в каком-то элемент ярко выражены. Если взять сознание человека под управление, то значит ты берешь под управление его стихии. А это значит, что даже если Земля откажет тебе в питании, как она уже неоднократно делала, ты все равно будешь кормиться с тех, у кого это питание априори есть. Ну хорошо, ты заберешь с 9 миллионов по капельке, будет 9 миллионов капельек, В принципе, достаточно. Так они же эту капельку дают тебе постоянно, это же нескончаемый ручеек времени, которое они тебе прибавляют. Как думают? Система, которая не желает учитывать первое правило построения реальности, взаимодействие. взаимодействие. Именно поэтому ортодоксальные системы так или иначе уйдут во тьму, как только отработают свое время. Потому что раньше времени без особых причин их никто удалять не будет. Но то, что любая, любая ортодоксия она неизбежно закончить тьмой, это без вариантов. Понимая это, строить реальность по образу и подобию черепахи, плывущей в мировом океане, не надо. Надо учитывать все, что есть сейчас уже созданное, ничего не игнорировать, Все может пригодиться. Никогда не знаешь, какой элемент, который ты отправляешь во зло, будет той самой последней каплей, что он потянет тебя за собой во тьму и вообще с пространства, и весь твой проект.